Бытху любят все. И я знаю, что есть вообще реально фанаты Бытхи в городе Сочи, а уж тем более в России. Обалденный вариант. Номер с террасой можно купить, а можно купить с балкончиком, а можно купить в два уровня. Полноценный апарт-отель, в котором можно у нас хоть жить самому, либо зарабатывать на пассивном доходе. Здесь можно увидеть ремонт от застройщика, а можно увидеть ремонт... От самого себя. Постамент создается, видите вы его, да? На него будет уложена террасная доска. Здесь будет у нас лобби-бар. Небольшая такая шведская линия. Огромнейший приветик, мои классные, мега-прекрасные покупатели квартир в городе Сочи. К вашему вниманию, сегодня интереснейший объект, проект под названием Лиссабон. Вот он, собственный персоной. Лиссабон построен, сданный. И в работу у нас уже запускается этой весной. Классненький, прекрасненький отель, находящийся на бытке. Буквально у нас здесь, смотрите, море, вид открывается прямо с уровня земли. У нас здесь есть коммерческие площади, есть автобусная остановка, даже рынок. И райончик у нас просто здесь наипрекраснейший по причине того, что мы находимся на Бытхе. Бытху любят все. Ну, я тоже как бы уважаю Бытху на самом деле. И я знаю, что есть вообще реально фанаты Бытхи в городе Сочи, а уж тем более в России. Во-первых, чем хорош микрорайон Бытха? Бытха это близость до моря. Тут вообще Бытха, она просто у самого море Это прекрасный спальник у моря. Также у нас здесь, видите, прекрасно расположены парковочные места. Тротуары имеются с обеих сторон. Есть вокруг у нас тут все, начиная от стоматологии, заканчивая нотариусом на бытке. И, конечно же, наш прекрасный, интереснейший отель Лиссабон. Сейчас я вам расскажу, что он из себя представляет, как он выглядит, мы посмотрим с вами и немножечко, как говорится, вникнем в суть до дела происходящего. В первую очередь хочется сказать, что у нас здесь разные площади. Для разных групп населения. Сам отель у нас выглядит следующим образом. Пишется он у нас вот такими вот буквами «Лиссабон». Это у нас входная группа, так называемый «Ресепшн». Ну, я сейчас отсюда не пойду, потому что здесь временно его закрыли чтобы, как говорится, со строительными материалами никто не ходил. Есть у нас классные варианты с террасами. Смотрите, обалденный вариант. Номер с террасой можно купить, а можно купить с балкончиком, а можно купить в два уровня. В общем, есть огромное количество вариантов выбора. Ну и теперь давайте-ка я захожу уже на территорию нашего Лиссабона, пройдемся немножечко по его внутренней территории, а потом поднимемся наверх, потому что там есть у нас эксплуатируемая кровля, есть кафе-ресторан на крыше и... В общем, это полноценный апарт в котором можно у нас хоть жить самому, либо э, зарабатывать на пассивном доходе. Как? Как так, возможно, кто-то спросит из вас? А я отвечу. По причине того, что это апарт-отель управляющей компанией, которая себя уже прекрасно зарекомендовала. Управляющая компания называется Неолит. И данная компания у нас вовсю здесь работает в городе Сочи. Вовсю уже есть действующие отели, где прекрасно себя зарекомендовала, работает, сдаёт. В общем, все там красота. На меня не обращайте внимания. Пойдемте дальше. Далее смотрим сюда. Здесь у нас еще дополнительные места. Здесь будет небольшая зона отдыха, детская площадка. Это внутренняя территория нашего отеля. Смотрите внимательно с обратной стороны. Это у нас видовая сторона. Эти скажем так, номера, выходящие эти апартаменты в эту сторону, в сторону моря, у нас выходят в сторону моря, а та другая сторона в сторону гор. Видите, у нас здесь есть своя собственная, в общем, какая-никакая, даже территория. Теперь я отключаюсь, иду вовнутрь, покажу вам красоту. Начну с ресепшена. Дорогие, вот мы уже внутри. Здесь, естественно, как у любого уважающего себя апарт-отеля, есть ресепшен. Но без этого нельзя. Мы же все-таки, во-первых, в курортном городе город-герой, город-госпиталь, городе Сочи находимся. Здесь у нас, естественно, датчики движения. Человечек подходит, ворота вжить, вот так вот открываются. Панорама полностью. Здесь у нас будет стоять охрана и, само собой разумеется, ресепшен, где они будут говорить. Так, дорогие друзья, заселяемся, выселяемся. В общем, будьте Добрые, добры оплатить. Проходите, пожалуйста. Так, сразу же смотрим. Это у нас ресепшн, все. Офигеть, натуральный мрамор. Просто обратите внимание. Причем толщина мрамора вы видели вот такая просто. Как вот мой пыльц, такой стены Ух ты, вот она. Толщины мраморные плиты. Жаль, что света не могу включить, иначе было бы вообще обалденно. Вы все поняли. О, обалдеть, это плита вот толщиной вот так. Это как что? Ну, кулак. Это реально толщина. Это, короче, не из кусков клена, А это вот прям как есть. Я не знаю, как они сюда уместили. Тут будут огромные швейцарские часы. Все под видеонаблюдением. Как территория, так и подъездные пути. Свет не могу включить. По причине того, что... Еще не подвели. Ну, подвели, но там что-то делают. Далее. Все стены у нас в шпоне. Шпон, очень приятно шпон, далее уходим из ресепшена, тут же у нас, естественно, должен быть санузел, вот он санузел, ничего сильно особо дергать не буду, это санузел, мало ли по пути, еще его не доделали, конечно же, кто-то перед тем, как уйти, э решили то, что, вот, ворота открылись, видите его, да, датчик просто был отключен. И вы такие сюда зашли, если это вам необходимо испражниться, справиться со своими делами по причине того, что вам пора идти. Естественно, отель у нас является пятиэтажным. Видите, у нас м -м, вот таким вот образом ну, коридорного типа коридор. Потолочек у нас, не знаю, как он называется, Армстронг, не Армстронг. Лифт, само собой разумеется, эти места еще не доделали, но будет доделано прямо в ближайшее время. Еще раз говорю, запуск отеля у нас апрель-май. То есть буквально осталось совсем немножечко. Дорогие друзья, идем по типовому этажу нашего апарт-отеля Лиссабона. Почему он называется апартотель? Ну, в первую очередь, то, что у нас все-таки здесь э, можно жить, а можно, можно не жить. Можно сдавать при помощи управляющей компании. Заходим. Вот такие вот номера. Здесь можно увидеть ремонт от застройщика, а можно увидеть ремонт от самого себя. Ну, конечно, я рекомендую ремонт от застройщика. Видите, там второй уровень. Увидели вот такое примерное. Сейчас примерно я покажу все это удовольствие, но уже с ремонта. Выглядываем сюда. Балкончик. Панорамный вид на горы. Ой, на горы, на море вы его увидели. И сейчас я загляну в соседний номер, где вы скажете, вау! Ва -ва вау, ва -ва вау, вау, вау, вау Примерно, чтобы вы понимали и ориентировались На полу будет ковролин Стены будут вот здесь вот так вот э, По эту высоту подкрашены В общем, будет прекрасно Давайте типовой номер Это недорогой такой ремонтик От застройщика вот мы зашли Вот так вот Шкафчик Что свет зажжется? Тут нет Фигу два Ну, тут, короче, душевое место Раковина Будет, посмотрев, установлена установлен на санузел Ну и все стеночка, уперлись. Ну, вроде более-менее так понятно. В общем, минимальные площади и так далее у нас здесь сейчас, дорогие мои, мы видим с вами, смотрите, следующие, минимальные площади здесь 20 квадратных метров, максимальные 30. Видите, тут шкафчик, кухонка, но тут еще не доделано. В общем, будет еще оснащение. Это экономчик ремонтик, назовем это так, в нашем комплексе. И вот мы наверху. Здесь полноценное спальное место. И с нас отсюда, видите, вот так вот сверху, можно увидеть, конечно же, прекрасную видовую характеристику. Куд-куда. Я, естественно, на море. Ну, в принципе, я еще раз говорю, тут несколько вариантов ремонтов с пупер-пуперским, да, простяцкий-простяцкий. поэтому, дорогие друзья, не расстраивайтесь, как говорится, мы вам подберем тут э, ремонтик либо от застройщика, либо сами сделаете, то есть без разницы. Если вы собираетесь задавать при помощи управляющей компании неолит, конечно, ремонтик надо делать на уровне. А какие номера я не знаю, возьмет неолиты или нет, я, конечно, не знаю, надо уточнить. Еще раз говорю, это апарт-отель, хоть сам живи, хоть давай при помощи управляющей компании и зарабатывай. Дорогущие прекрасные замечательные телезрители, номера в два уровня вы видели, настало время увидеть номера в один уровень. Тут я, как сказал, несколько номеров представлено у нас Вот, смотрите, к примеру Тут работу ведут, не буду заходить, наверное, буду мешать Давайте-ка вот здесь посмотрим Где-нибудь соседним, да? О, отлично! Вот смотрите, вот здесь будет шкаф Вот мы заходим, номер в один уровень Везде стеклохолст, там санузел, видите, идет Производится монтаж Работа производится Еще ремонт здесь не выполнен, но будет выполнен прямо в ближайшее время И вот здесь сразу же мы видим Вот такая вот прекраснейшая, замечательная Видовая характеристика Куда? Правильно, на море Там балкончик, номера вот такие небольшие 20 квадратных метров, но они интересные, своеобразные И как говорится, под сдачу будут уходить на ура Если кому-то не нравятся номера с видом на море. Вот, пожалуйста, мы идем в эту сторону. То же самое. Тот же санузел. Вот там плитку видите, качественную ложат, ребята. И если мы поворачиваемся в эту сторону, то мы увидим, как бы тут, естественно, типовая кровать. Шкаф, телевизор. И если мы выглянем в обратную сторону, то увидим вид на горы так называемый. Тот же наш балкончик. В общем, у нас здесь два варианта выбора. Вот оттуда я начинал вещать. Вот так вот шел-шел-шел-шел-шел-шел. У нас здесь несколько вариантов выбора. Вид на горы, грубо говоря, в сторону гор. В сторону кавказского хребта или же, допустим, вид на море. Как говорится, вам выбирать. Минимальные цены у меня здесь от 8 миллионов рублей. Есть даже за 8 миллионов рублей с ремонтом, еще раз говорю. Готовые, упакованные номера, заходи, живи. В общем, балдей, кайфуй и благодари, естественно. И зарабатывай. Все-таки это не олит. Как говорится, грех не зарабатывать. Ну и как озвучено ранее, как я озвучивал, и может вы еще где-то слышали это, я все-таки подтверждаю то, что, как говорится, ресторану, лобби-бару быть вот здесь вот именно, это эксплуатировать. Кровля. Здесь будет у нас, смотрите, вот такой вот постамент. Создается, видите вы его, да? На него будет уложена террасная доска. Здесь будет у нас э, лобби-бар. Небольшая такая шведская линия. Завтраки и, ну, ресторан, по-русски говоря. И, конечно же, вы здесь видите прекрасные характеристики хоть в сторону гор, хоть в сторону моря. То есть мы идем сейчас по эксплуатируемой кровли, где будут лежаки, где будут душевые, где будут лежать, загорать мальчики и их девочки. И теперь давайте-ка, дорогие мои друзья, обратим внимание, свой взор в сторону моря. С данного Лиссабона вид прекрасный, вид замечательный. Это, еще раз я говорю, упакованный апарт-отель в городе Сочи на Бытхе. Мой номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, дорогие друзья. Не забывайте комментировать, подписываться ставить лайк. Здесь у меня есть беспроцентная рассрочка, лучшие цены, лучшие предложения и самые гибкие условия для приобретения. Жду вашего звонка, если вас заинтересовал один из этих номеров, если не нравится этот отель просто скажите, дорогие друзья, э, дай мне подборку подобных отелей в городе Сочи, я вам отправлю подборку, у меня есть. Э, не обязательно вот такого типа есть, другого типа. В общем, короче, как говорится, вся палитра выбора для вас, дорогие друзья. Здесь можно хоть жить, хоть не жить. Можно жить просто и пользоваться инфраструктурой аппортателя. Все, мои. Я думаю, вы все поняли. Увидимся. До скорой встречи. Пока. Обнимаю. Ну, не забывайте комментировать. Само собой разумеется.